В идеале блюда готовится из только что приготовленной пасты, но если нет времени или не хотите возиться с ее приготовлением, используйте сушеную. Расскажу, как приготовить феттучини Альфреда. Паста – это отличный сытный ужин или обед, всего полчаса и вы сможете полакомиться вкуснейшим блюдом. Пасту отварите отдельно, сделайте в другой емкости соус, затем все соедините. К слову, Фиттучини можно смело заменить другой пастой главное в блюде соус. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. В кастрюле отварите пасту до готовности, откиньте на сито оставьте стакана воды, в которой они варились. 2. В другой сотейник выложите масло и отправьте его на огонь растопите. 3. Нарежьте мелко чеснок и выложите его в сотейник к маслу. Обжаривайте 2-3 минуты. 4. Влейте жирные сливки, 1 стакан, и уменьшите огонь до минимума. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Подогрейте оставшиеся сливки. В отдельную миску выложите желтки, слегка взбейте и тонкой струйкой влейте к ним горячие сливки перемешивая венчиком. 6. Перелейте яичную смесь в сотейник к маслу и сливкам. 7. Взбивайте соус на огне в течение нескольких минут. 8. Натрите на мелкой терке сыр и добавьте его в сотейник, перемешайте. 9. Добавьте цедру, мускатный орех, соль и перец по вкусу, влейте жидкость с макарон. 10. Должен получиться довольно густой соус. 11. Переложите отварную пасту в только что приготовленный соус. 12. Хорошенько перемешайте фиктучини, чтобы они полностью искупались в соусе. 13. Подавайте блюдо сразу после приготовления, украсив свежей зеленью и тертым сыром. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Феттучини 260 грамм, сливочное масло 5 столовых ложек, чеснок 2 зубчика, сливки 1,5 стакана, куриный желток 2 штуки, сыр твердый 200 грамм, лимонная цедра 1 чайная ложка, мускатный орех 1 щепотка, соль, перец по вкусу, петрушка по вкусу, количество порций 3-4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.